Недавно вышел американский фильм «Планета обезьян – революция», который сразу же стал популярным и отбил по сборам свой огромный 170-миллионный бюджет всего за 10 дней. В этом фильме зашифрован катастрофический сценарий в отношении России и лично для Путина. Причем заложена такая матрица, которая срабатывала уже много раз. Итак, человечество на грани вымирания из-за эпидемии от изобретенного учеными обезьяневого гриппа. Осталось в живых и приобрело иммунитет лишь несколько колоний людей. Обратная сторона гриппа – это влияние на обезьян. Обезьяны мутировали, приобрели мощный интеллект и способность общаться. Организовали свое общество, которое также стало угрожать существованию людей. Здесь символьно показано, что человечество – это западный мир, который сегодня испытывает системный кризис. Колония людей видит свое существование через эксплуатацию достижений прошлого и понимает, что энергия скоро закончится и они не смогут существовать дальше. А сами себя они не то, чтобы не смогут содержать, даже и пытаться не будут. Но есть для их способов выживания единственная надежда – это старая гидроэлектростанция в лесу. Только одна проблема – там живут обезьяны. Обезьянами правит Цезарь, которого в детстве воспитывал американский профессор. Поэтому после мутации от обезьяньего гриппа он оказывается самым развитым из обезьян. Цезарь – сторонник мирного сосуществования с людьми верит людям и разрешает им использовать электростанцию в его владениях. Есть противник подобных идей – обезьяна Коба. Коба не верит людям и в разведке обнаруживает, как люди собирают оружие и тренируются в стрельбе, чтобы уничтожить обезьян и захватить электростанцию. Далее Коба захватывает людское оружие и свергает Цезаря с трона, прогоняет людей с электростанции и захватывает всю колонию людей в городе. Но оказывается, что Цезарь не убит. Люди вовремя вылечивают Цезаря, и он убивает Кобу. Возвращает свою власть над обезьянами. Человек сообщает Цезарю, что скоро придут военные и уничтожат обезьян. Цезарь слушается, уходит дальше в лес, и электростанция работает уже под контролем людей. Обезьяны – это символический образ России, русской цивилизации и наших союзников. Мы для Запада всегда будем недочеловеками и удивляем их даже тем, что просто умеем говорить. От нас, Западу, нужны только ресурсы. Либо ресурсы, либо смерть. Цезарь – это прозападная ветвь власти, олигархат и элита, которая готова сдавать интересы страны до самого уничтожительного конца. Коба – это партийная кличка Сталина. А в сегодняшних условиях – это символ Путина и его патриотического окружения. В этой американской матрице показано, что войну развязал Коба, а люди оказались лишь жертвой. Но на самом деле и так понятно, что война была бы неизбежной. Если бы Коба не вмешался, то обезьяны остались бы без оружия в этой войне. Эта матрица уже много раз свершалась. И также произошло и в отношении Сталина. Сталин отбил ресурсы СССР от Запада и поставил дальнейшее существование Запада под сомнение. Поэтому своевременное его убийство решило все их проблемы. Также и ликвидация патриотической группы Путина решила бы все проблемы Запада. А новый Цезарь надежно позаботился бы о сдаче электростанции под контроль людей и ушел бы поглубже в лес.